Здорово, работяги! Давненько с вами не виделся и уже успел соскучиться. Нахожусь я сейчас, как вы знаете, в весьма плачевном состоянии а, после бана твича, твича. И я вам скажу так, а, сейчас все намного хуже, и этот бан даже непонятно сколько будет длиться за счет того, что были брата, стримы брата. То есть, там Твич решил дать мне за уклонение от бана последующий бан. Поэтому я, может, и подключил на Ютубе, но я хочу доказать, что стримил брат, сами понимаете. Ну а вам, я, если что, немножко, ребят, болею, поэтому выгляжу так вообще, наверное, отвратительно, да, на ваш взгляд. Я предлагаю сейчас сыграть пятую игру. В комплектном драфте. Достаточно любопытные синие-зеленые колоды. Хотелось бы посмотреть, все-таки смогу ли я добить пятую победу. Я уже очень доволен результатом. Ну, прям очень сильно доволен результатом. Но получится ли что-то лучшее из этой игры? Ого, пагна. Любопытно. Ну, смотрите, у нас есть инкликменты. Причем такие достаточно хорошие есть Ну, энчантерские хорошие у -у, Компел бы найти да, ну, Тут все плохо Могу попытаться затыкать с... Могу попытаться затыкать Свена Но есть у меня любой ценой Воспламенение тоже есть я, кстати, блин, я просто сейчас представляю, воспламенение можно использовать прямо на первом ходу, но это же очень сильно, нет? Ну, давать его в, кстати, любопытное, тотем безны, тотем безны. Но это на ход, да, и она не умирает. Фласки у меня, конечно, не будет, а вот у него, кстати, она будет. ты я сейчас думаю, что мы делаем тут. Кидаем Any cost. Слушайте, я не знаю, может действительно бросим Any cost, потому что ну, все это выглядит весьма-весьма печально. Или мы просто камбэкнемся, да, наверное? Да, наверное, мы попытаемся камбэкнуться. А, вот и моя энчантрас. Но тут надо как можно больше ему нанести урона. И поставить туда Фаррона потом. Wow. No У чувака есть на самом деле прям... Ну все. Не хотелось бы, так сказать, перегибать, да? палку, но он нашел абсолютно все нужные ему карты, убил всех моих героев. Первый лейн будем пытаться поддушивать. Я уже знаю, куда пойдет Пагна, кстати. Блин, 11 золота, и у нее сейчас оно только увеличится. Все очень плохо. Третий лейн выглядит пока самым бесперспективным. Чувака, 17 золота. Я знаю, Пугна на левый лейн пойдет, правильно? Давайте вот так сделаем. Тут все-таки можно за счет, поиграться за счет э, ловушки. На самом деле, за 17 золота он сейчас столько может предметов накупить, что вообще будет не сладко. Ну, Моя надежда на Игнайт воспламенение. 9 золота, 17. Вау. Вау. Он купил какой-то один предмет за... 8 золота. За 8 золота это, скорее всего, щит, да, какой-то. Скорее всего, это щит, и против двух героев я уже не особо хочу идти на эту линию. Но смотрите, вот тут я могу еще попытаться как-то задефаться. Знаете, мне кажется, это не критично кинуть home field advantage. Я могу тем более еще подумать над этим. Ну, пока инициатива не так важна. Случайная. Вообще, на этот лейн очень уже сильно не хочу прям приходить. 8 золота. Сюда можно попытаться закинуть Сюда, конечно, давайте сюда а, Ну, мы заспамим потом тут все героями Чтобы он не смог убить нас на этой линии Тут, конечно, все плохо Ну, сейчас он поцевит за 8 золота Я думаю, это щит Базилиуса Окей, mm, okay, он просто не фидит героя а что же он мог купить за 8 золота-то, подождите Что-то не понимаю Ну, на самом деле вот этот Третий лейн тогда еще может быть даже не так Ну, не настолько проигран, как Как я бы мог сказать Мне Зашли не самые мои лучшие Карты Золото. А что же он там может искать? Какой-нибудь Payday, да? Ну, зелье знаний стоит того, чтобы его сейчас взять. Так. Тут я все-таки предлагаю забрать луну. Тут же мы поставим, наверное, Enchantress. Тут у нас будет Виномансер плюс Огр. С учетом, что у меня есть один крип, а у него появляется лайн, Можно попробовать Виномансера поставить на третью линию. Он там какое-то время простоит, потом дать ауешку. уешку. 6, 8, 3, 8, 7. Но это будет сильный баф просто сейчас на двух таких ключевых персонажей. Можно попытаться Виномансера именно подбафить как бы. Просто на третьей линии. Нет, давайте, наверное, вот так. Я хочу, чтобы мои синие герои были с большим показателем здоровья. Кстати, так-то я могу дать ОЕ-шку прямо сейчас даже, и никто из них не умрет. Что очень забавно. На самом деле, я бы даже использовал ее. Может, он сейчас что-нибудь поставит? молитву накинем с другой линии блин это очень сильно если я получу копию за счет огра нужно было только огра сюда поставить если он сейчас не кинет какую-нибудь шмотку а, сильно получается наверное так и сделаем копия Окей, интересно. А, мы туда кидаем точно романскую молитву, потому что просто это топчик. И тут энчантроску перенаправляем в Пагну, у него три предмета. Вообще, это, наверное, бред, да? Но мы попробуем. И ну, еще подсевит, да, потом? Я не хочу терять инчантрас. Мне все-таки нужно выигрывать I'm два protected. лейна Поэтому мы сделаем вот так Ну, Крип тоже выживает, это приятно Он оставил мне инициативу Это тоже радует так. Вау, часики Это то, что нужно прямо Слушайте, ну хорошо, хорошо. Появляются микро-шансы. микро Микро-шансы микро шансы это то, что мне нужно в этой игре. Ну, фантомка, я думаю, идет на третий лейн. Тут без вариантов, да? Ой, на первый. Да, я оказался прав. Но это неправильно он делает. У меня инициатива. Я сейчас просто его порублю Держи. Да глупо с его стороны было так делать. И на Луну, конечно же, нацепливаем. Нет, знаете, на самом деле на Огра лучше нацепить часики. Четыре. Ну, зря, наверное, да. Мне кажется, зря, но, с другой стороны, тогда выживет долго. Но все-таки хочу дать молитву сейчас. Ну, поехали, взрыв бездны Или у тебя проблемы? No! Я хочу кинуть очень туда сильно романскую молитву чтобы ты не построил бездна это уничтожит 10 хп луна сильно а тут и безусловно хочу дать затерянный во времени слишком карта хороша слишком сильна, слишком много импакта от нее будет жестко у него сейчас три героя появляются это моя как бы единственная тут проблема Ну отлично Вот этот предмет за 8 золота Я не знаю что это Но но я рад что мне удалось его заблокировать Все таки тут надо как-то Третий лайн выигрывать Ну как то Как? Хороший вопрос Например забирать тпшку не, это хороший там, не поймите меня неправильно, там сейчас был хороший предмет. Вот, например, сейчас очень плохо, что появляются два крипа тут, и у него есть фингер на Леоне. Это прям вообще плохо. С другой стороны, у меня опять есть инициатива, если бим сейчас попадет, тут бы, на самом деле уже не важно, куда он попадет. Их пять, да? Пять бимов. Пять на три восемнадцать. Получается, они все умирают. Да? Стоп-5 на 3. 15. Ровно 15 хп. Но зависит от того, как попадет. Или подождите, или они умирают? Не, вроде умирают. Но мне главное, чтобы умер был а, Лайер. А все, что должен сейчас сделать, это тпшнуть луну, правильно? Свен потом будет аперкил. Ну, это грустно. Видимо, все-таки придется как-то выигрывать вот этот лейн. Не знаю, я очень хотел бы убить вино. Очень хотел бы убить там... Вот это, конечно, радует Мне кажется, этот лейн невозможно камбэкнуть, на самом деле Now my will be able to Не хотел бы я тоже давать Lost in Time сразу, так вот прям Давайте плащ возьмем. У меня там есть доминатор, так что я бы не сильно хотел все вот это дело покупать. Ну, третий лейн выглядит таким самым слабым. Слушайте, он, он видимо, что-то в этой игре знает. Ну, Свен умирает, это супер. Oh, я даже не знаю, что она хочет тут сделать Я все, что сейчас хочу Это Использовать Lost in Time И попытаться их закопировать Найс Вау Вау! Wow. Actually legit Так, что у нас здесь? Вау. Wow. Чувак, просто с пустой рукой. <laughs> я его прям еще так, знаете, поддушиваю, поддушиваю. Daughter... Light, чувак, ты просто не можешь сыграть карты. Вау. Wow. Вы просто подумайте, он реально, он просто их не может сыграть. У него, видимо, есть цель вот на этой линии, да, что-то еще сделать. Лайон сейчас может пойти на этот лайн на самом деле. Да, Может. Нет, смотрите-ка, интересно Блин, я не понимаю тогда вот ну, того, что он делает он Мог уже немножко по-другому сыграть <coughs> Причем намного лучше Вот, вот это меня пугает 6 раундов с момента получения Токсичные побеги, конечно, могут стрелять На энчантерскую щит пригодится Инициатива за ним, это вот только меня печалит. Ой, даже боюсь представить, что сейчас может быть какая-нибудь не а Ну, конечно, синий, вообще у него синий-черная колода. Какая-то АУЕшка мне на самом деле тут не представляется возможным. Вот, Свена убили вообще клево. Если Луну сейчас он не добьет, то будет очень здорово. Думаю, он может это сделать. 6 с 15. Я плащ. Тогда Веника убьет. Сейчас посмотрим, кого он убьет. Я думаю, он убьет Луну. Во-первых, потому Ну, я тогда поставлю с понятное дело. Конечно, варды сейчас хорошо-хорошо постреляли. Очень много карт. Я, на самом деле, больше-то, наверное, ничего и не буду давать Разве что на левом лейне могу с Огром покидаться, да, какими-то заклинаниями. Ну, 5-10 такой неприятный, я бы сказал. 15 секунд 5 секунд 3, 2, 1. Ну, чтобы Свен в Солянова тут не задефал. Вард этот выживет. Соответственно, сможет еще поплеваться. У него 9 маны. Вот что мне тут не нравится. Блин, Куб Де и вообще никто не отменял. Вообще никто не отменял. Страшно. Попробуем поднакопить на шлем господства вы вообще не в тему-то появляетесь ладно, нужно пытаться добивать этот таур, да? Mm -hmm. да, эта фантомка у нее, конечно, тут подстрял, подстряла, подстряла. Вот это жалко, что госпожа умерла. Не, ну раз такой базар, конечно, мы можем легко использовать природное пристанище. Я yeah, действительно боюсь, как бы он меня вот тут вот не это не снес меня. Ладно, мы и через ход надо китальца поставим. No Токсичные побеги нужно сейвить your will come at your own hand. На самом деле Не сам 6 маны Вау 6 урона моя башня получит За каждое заклинание то есть... то есть мне нужно вообще ничего не сделать Иначе моя башня умрет Ну вообще лучше ничего не кастовать Неприятно, однако, господа. Еще и трибушеты работают. Получается, я вообще ничего не могу больше делать. Вау. Супер неприятно. Супер неприятная ситуация. Четыре. То есть, если я сейчас дам просто заклинание, то я получу шесть, шесть урона. Больше я уже никакой никакое не смогу. Жестко. Плюс эти варды отлетят сейчас. Единственное, да, что я могу попытаться его как бы залетать. Но если я потом... Дело в том, что да, если я потом дам тогда... То есть, смотрите, я сейчас могу призвать два тотема, это будет... Ну, короче, ладно. Тут я, видимо, проиграю. Ну, потому что я не могу просто не использовать. Использовать вообще какую-либо карту. У меня нету хила, башни. 15 То есть, тут только мне доминатор выиграет, наверное, игру, да? Даже не знаю, как быть. Бронз легион стоит объединен. Шесть урона, блин. Ладно, может мы как нибудь на ничу с ним тут выйдем. Бля, пиздец. Сколько у тебя карт, чувак? Не, что-то, мне кажется, ничья у нас вообще никак не выйдет, не получится. Ладно, я просто. Я просто не хочу. Моя башня просто сразу умрет, если я использую заклинание, так что я лучше это не буду делать. С этой стороны, может, лучше сейчас, чем потом. И 15. это да, да, серьезно, это вот это? Что-то в голос. О, вот это, кстати, может э, сделать микро микро-камбэк. Ну, доминатор подъехал Не, ну, шансы малы Малы, ребят, будем, будем откровенны Не знаю, мне нужно залочить ему карту И в то же время как-то 6 соседним. У меня башня сейчас умрет. Понимаете? Эх, сейчас бое да? Смотрите, у него тоже башня умирает. По крайней мере, пока. Тут дает инициатива, ничего. Не серьезно, она мне вообще ничего не дает. Вот тут убиваю вардик Вот тут смогу убить одного Крипа. 15 тут возможно, если. Повезет. Да нет, тут без шансов. Это ГГ. Три, Ну, вы, наверное, даже смогли увидеть, да, как я, собственно, пытался придумать Но. У меня настолько тут нету опций. То есть, она как бы и есть, да, но она одна. Я еще использую токсичные побеги. Как бы, молюсь, что... Да, даже если мне заходит Eclipse, так-то я проигрываю. С другой стороны, я могу еще Свена позащищать, да. 15 секунд осталось. Ну да, вот так я могу сделать. Да. Потом у него будет фингер уже. Я не могу вообще получать эти 6 урона. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. <laughs> Надо взрывать, походу, я не знаю. Тут... Come, brothers! What is it? That's a good question. Let's find out! Raise the bull snake high. У, какой хороший у него Бля, какие же у него очень сильные карты тут, конечно, в колоде. Я сейчас так смотрю, да? Ну, смотрите, я вызываю, да, и как бы проигрываю. А если я взрываю этого Свена, то тоже проигрываю. Fifteen seconds remaining. Five seconds remaining. Three, two, one. No one will remove me from this battlefield. The Malice of Oblivion! Блин, ну кого я дел А я мог чисто как-то в теории тут сделать больше урона? О, так я проиграю, да? Ау, ау. Как ты надеешься долеть демонолога? Да, да. Как я надеюсь одолеть демонолога? Никак. The battle is long. Да ладно, ну, чувак, And ну, что ты там... А что ты тогда это... Ждал чего? Алло. Так. Ну, зря, наверное, на третью линию. Пиздец, я просто вот чуть-чуть... Не дофокусил его статемами на самом деле. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не, не, не прошел, не прошел фокус. А, я найду и... А, что? Ну, эклипс, да. Эклипс, да, я. Кто эклипс? Я эклипс. Ребят, ломаю трон. Проверяйте. Очередная игра, которая заканчивается в 4, 4 героя на одной линии. Что-то в комплектном только так и бывает, на самом деле. В комплектном у меня все игры сводятся к четырем героям на одной линии, потом... Я уже с этим чуваком... Получается, Пагна хороший герой. Или он тоже? Сарказм вот оф. Не-не, ну я... Блин, ну они сплыли, ну посмотрите, ну а, там еще крип появился. Огр, кстати... Огр, по-моему, повторил, да, затерянные во времени мне. Что было достаточно качественно. Я бы сказал. Да, set face. К сожалению, тут лучше. Мне нужно было вернуться на вторую линию, когда он оттуда свалил. И начать это возвращение. Но он уже, смотрите, он свалил. Только тогда, когда он убедился, что он спушил мне ее. То есть хитро, хитро с его стороны. Что у него там вообще было? Ну, смотрите, у него очень сильная колода в плане я вижу вот, ну бред, раз карта бред, вот это, например, очень сильная. Сам Тотем он не так плохо, если ты можешь угадать, когда ты его ставишь. Он, в принципе, вовремя его поставил. Я бы даже сказал, что затерянный во времени. Ну два подлого удара, один из которых сработал идеально И он нашел в принципе себе все начальные карты, которые ему были нужны Он нашел три готовности к битве из трех Благодаря чему смог забрать с самого начала всех моих героев Ну на самом деле я могу сказать, что лакерный соперник, реально лакерный Ну у меня колода не самая сильная Ну она хорошая, но не очень сильная Давайте еще бахнем я уже доволен результатом, на самом деле. Многие меня могут говнить, наверное, за то, что ставлю Огра третьим, но ну, последним в смысле. Но, как вы видите, тут Огра больше как лейтовая карта, которая повторяет уже э, розыгрыш карт. Не знаю. Вот я сжигал, да, там, когда его карты... Он поставил двух героев, он поставил Лайна. Там был Свен с пятью единицами здоровья. Мне кажется, я все-таки... Не зря их сжег на первой линии. Это позволило мне как-то ну, вернуться вообще в игру, потому что ну, у меня были проиграны все три линии вообще сразу. Все три, то есть они были проиграны, он убил всех трех героев, я вам хочу напомнить. Всех трех героев он убил. Причем убил не потому, что он как-то скиллове играл или... Ну, что-то такое. Он просто <рэпит> реально нашел три карты. Которые позволили ему выиграть меня в начале. Очень долго ищет игру. Сомнительное достижение. Давайте фантомный драфт тогда сыграем. Тут у меня колода тоже, я бы сказал, не самая такая жестокая. Но ну, есть стадо громозавров, да, есть один огур-солдат, который, в принципе, неплохой. Есть один сатир. В остальном все, ну, достаточно такая ну, клятва есть, да. Что-то вообще dead game что ли. Дает ему. 34 минуты длилась игра, конечно, капец. Ну и плюс у него реально была колода заточена. Ä, под, вот я на самом деле вот очень-очень фыланул, когда отдал ему улучшение, когда он смог при помощи Свена его уничтожить. Ладно, поехали, давайте завершим Пэйн. Некто против нас, опять два Свена. Но это не тот же чувак, да. Ну давайте попытаемся, понадеемся, что мы хоть тут сможем задоджить. Хотя бы надо, чтобы один герой выжил, потому что они такие на вэлью. один задоджил, второй задоджил, третий задоджил. Вообще отлично. Ну, два вот этих Свена, блин, как же они мне прям не нравятся вообще. Они, ну, отвратительные, гадкие дядьки. И тут вопрос. Я хочу сейчас кинуть романскую молитву вообще хоть на какую-нибудь линию. Так-то иначе, ну, у меня отлетает герой. Или я, возможно, хочу это сделать через один ход. Ну, тут, в принципе, на самом деле неважно. Он сейчас может... Мы можем посмотреть, какие он карты отыграет. У меня есть Это из плюсов. Из минусов то, что эти все герои, они возвращаются и потом... 9 урона моя башня тут уже тоже получила. Что за мода какая-то пошла играть лайнов? Я не знаю, куда тут попадет Бим. Давайте так, куда он поставит лайна? Лайна это 6-5, и он, скорее всего, пойдет сюда, правильно? Мне нужно как можно больше тут нанести урона. И, и, я бы поставил на первую линию. Но... Ну вот, как раз потом сюда и пойдет армадская молитва. Отлично. Главное, чтобы тут крип ни один не появился, и этого будет достаточно. Если ни один крип тут не появится, я буду даже доволен. Так, и один крип появился. 5, 2, вард. Может и сюда его поставить, Но это на самом деле абсурд, по-моему. А так я, смотрите, я укрепляю, получается, два героя, да? Ну, у этого Свена уже много атаки. То есть, наверное, он сюда тогда лайна поставит. И я могу, в принципе, запротектить Луну чуть больше. Получается, бороться за левый лейн тогда, да? да. Угадал. Ну, фарон по центру. Идеальный самый расклад для меня. Там просто вином все равно умирает. Там я, возможно, захочу дать токсичные побеги, поэтому. Но ну, я в любом случае кидаю молитву туда. Это слишком хорошо. Она слишком хороша. Ну слишком хороша объективно. Ну вот этот лейн я должен как бы выигрывать, я считаю. Если я делаю чревовещание, то. 7-6 атаки, 3 то. Получается, у меня может виномансер выжить, да? А нет, 3, он все равно умирает. Ну, да. Rippin' peace виномансер. А вот тут любопытно. Окей, okay. тогда возможно мы, наверное, сделаем благословение верно, да? Но на самом деле Фейлану. Блять, да все равно, блядь, фиданул. Ну что ж я такой даун-то? Почему я считать не умею? Объясните мне кто-нибудь, друзья, пожалуйста. Почему я не умею считать? Но это же так просто. Это же так просто считать. Блин, может купить жертвенные нарачи. Судоку Огр. Пять секунд remaining. Не хватит. Тут потом так, скорее, все захилит. Зачем я взял? Все равно Огар умрет сейчас. Feels bad, man. Я вижу, он серьезно настроен. Я вот тот еще центральный лейн, я про него не забываю. Я помню про него. Просто пытаюсь найти для него вот такой хороший момент. Ну, жалко, клип слабенький. Но вообще, засейвить этого крепаса, наверное, решение такое себе, да? А с другой стороны. Вот этот лейн. Он купил две хилки там. Но если у него есть еще какая-то атака на Свена, это будет грустно, правда? Ладно. Тут и клипс потом хорошо сойдет. Этот крип на самом деле очень важный, если выживет. Literal damage. Он. Я заставлю его потом Ну и не забываем про вот эту линию На которой у нас стоит один всего лишь Свен. Можно будет сюда вина Кансера поставить какую нибудь Если там еще крип например будет появляться Ну типа пока это Бесполезный урон который он тут тыкает Тут токсичные побеги Просто one love будет на самом деле Очень сильно Но я броню уже не сюда сыграл да. Ну Получается короткий меч, потом будет разводочка на хил. Мультикаст, конечно, всегда приятен. Четыре, шесть, девять, если клипс попадет в тэби, будет прям супер здорово. Конечно, я хочу ставить его мансера сюда. И что дальше? И что я хочу тут во времени дать? Ну да, пожалуй. Так... You too Давай мультикастик. I don't think so. Крип, скорее всего, умрет. Ау, тут, возможно, даже мне понадобится ТПшка. ТП-шка будет даже лучшим, наверное, вариантом. Ну жалко, я клерика хотел сыграть. Тоже. Хм. Странно, что он так вот просто заигнорил этот время. Ну тут ни одного крипа. сыграет okay. я думаю он сейчас какую-нибудь хилку даст по-любому правильно Ну иначе это слишком глупо если он так играет хилку давай в дебе Тут я потом дам Lost in Time и перейдем к третьей линии. Хотя вообще я могу Lost in Time дать и на третьей. третьей Как-то глупо, он совсем фиданул в Дебби. Не, ну это такое. Это знаете, это, знаете как называется? Это называется э, Чувак, я еще подумаю. Чувак, это называется, да, чувак, я еще подумаю над этим ходом. Вот так это называется. Ох, как же мне хочется убить демонологиста. Бляй, пожалуйста, давай каперни мне клипсы, это будет вообще 10 из 10. 11, все не страшно. Да-да-да. Ах, как же отвратительно. Ну, ладно, если бью... Вичхантера, то есть Лайна Если убью Лайна и Свена, будет 10 из 10 Если копирую карты, тоже будет 10 из 10 Ладно, убью Лайна, пойдет Вау, мультикаст, е. Yeah. Еще и Свена убиваю Окей, okay. Огр живет, главное Если Огр живет, то тогда четко, четко Все, тогда я могу, в принципе, даже не возвращаться -то на третий лейн Четко Е-бой. Yeah, вот. Вот теперь сюда. Ну, если сейчас Вином встанет напротив Свена, это вообще будет прям супер тупо. Окей. Okay. Но он, он пока не умирает, это главное. Так. На самом деле, я сейчас все, что хочу дать, это вот, наверное, Lost in Time потому что там я буду давать портал... Не... зайти тут я буду давать портал. Тут я буду давать что? 15 секунд remaining. Five seconds remaining. Three. Мне нужно будет от фингера сейчас, от фингера засейвиться Я, собственно, это и пытаюсь сделать Пока вот это вот, минус 5, неприятно Ну, не, я вроде от фингера, смотрите, то есть Чтобы от фингера засейвиться, мне нужно тогда и энчантрас Как-то Угра всего лишь вообще 7 хп Свен сагрится Вином 5 Не, Винома вообще никак не засейвить, по-моему okay. okay, Люблю вот эти вот эклипсы, которые за счет мультикастов Печально но ну, печаль в том, что. Он, ну, игра, видимо, затянется. Я уже вам могу сказать. Она, она затянется, это, это факт. Так. А что я буду давать? Портал. Ну ладно, давай портал. Бля, почему так грустно? Умри. Свен. Ну что это за разворот? Мультикаст. Ну мне кажется, я ему на самом деле... Два раунда, это в этом раунде получено. Нормально. Бля, на самом деле сейчас появляются два черных героя, и причем у них очень хорошие бонусы все, а у меня вот как раз таки не будет героев. Я сейчас должен четко как бы понять, куда вообще я хочу идти. Я думаю, у меня как бы есть четко спрогнозированная идея того, куда я хочу пойти. Да? Ну, просто у Свенов, ребят, невероятное количество атаки. Невероятное количество атаки Очень много Сейчас один фаран всего лишь появится Не вижу смысла покупать фласку Ну, с другой стороны Не вижу смысла и сюда ставиться Потому что иначе я попадаю под сплэш А тут это выглядит к оружию как-никак Поинтереснее за счет двух крипов да, серьезно, управляет их. Как же он хочет выиграть этот лейн Можно еще один эклипс просто найти, на самом деле? Все дело в одном эклипсе, ребята. поверите Отлично. Ну так, тогда я... Не, тогда я предлагаю его как делать вот так у меня нету каких-то там сильных сейчас карт чтобы мне нужна была инициатива так сильно вот это приятно что тут никто не появляется и крип еще вот это вот это вот подставная атака крипца ух На самом деле если я заявлюсь с эклипсом Uh, то это будет очень мощно 6 урона кстати получает фару приятно если он сейчас его не подхилит то Свен просто умрет а неприятно но он умрет это радует не надо сюда будет идти кем-то точно Ах... а вообще насколько мне тут нужно что-то да делать Типа, я получаю одну единицу брони. И что? Ну, вот так... Можно сделать. Я, знаете, как это за... Шоп не убил. Окей. Okay. Он, он что-то сыграет еще, я почти уверен. Ну, у него еще, во-первых, есть сигнатурка Дэрби. А. Чувак, ты, конечно, лютый хейтер. Реально. Реали. Не, он хейтит. Давай на парава, блин. одни крипы, я не могу этого. My hand cries for blood. The timing is impeccable. Бля, вообще он проигрывает, по сути, три линии. Ну, я, я, я могу его выиграть на трех линиях, так скажем. Смотрите, сейчас у меня появляется Огар, которым я дам... Так как он жирнее. Эклипс. Ну, какой-то линия должен все-таки пожертвовать. Но я не хочу отдавать так просто этот лейн, бля. Я хочу убить этого Свена, обоссанного. Любой ценой, плюс магический штурм, кстати, получается. Сейчас подумаем будем ли мы отдавать инициативу Нужно вот этот слабенький отдать эклипс блин вообще я бы сделал знаете как но он же по любому что-то сыграет правильно тогда я могу на самом деле ничего не давать вот, это уже интереснее. Ладно. Ладно. <звук> Богерс. Мультипоречка. Это, это просто перестаховка. Я выиграл все три линии. Ну и что ты сейчас? Если он сейчас не убьет виномансера, сразу он его не убьет. Почему у меня 8 маны? А, порицание колдовства. Ну, как бы вы понимаете, да? Сейчас Эклипс, во-первых, убивает все. Сколько у меня их было? Пять. Зачем, ребят, две луны, когда есть просто Огрмак? Давай, дядя, хиляй. Пэм-пам-пам. Вы уже видите, да? Вы уже видите, как я доволен nope. топ дание, конечно, топ-кал ровно 14 nope. Получается, баф, что я сыграл Сыграл, Don't на worry. самом деле, очень большую роль Доминатор ну просто шикарно, ребят, ну просто шикарно Я выигрываю ле... Я все три линии выиграл, реально Я все три линии выиграл на синей, зеленой колоде а, У чувака, ну у которого были Ну не такие сильные карты Давайте будем объективны, да Этот Чувак не так сильно отыграл Hello, мазафакер У меня тут есть доминатор для тебя Даже хорошо, на самом деле, что инициатива у него. Не, а что он хочет? Дадя. Дадуа. Я понял, он будет меня, это... Оббирать меня полностью. Ну, это грустно. Не, если два выстрела в Дебби, то... А хотя... Лол, это, конечно, all Ну, сколько еще ты дашь сигнатуры Клеона? Еще одну. вот это уже видите это уже называется пит байтил но даже тут дядя мне кажется это тебе не поможет Бля, чё тело вообще? Найс сейчас ход был, no, да? Stronger, Ой, ребят. Речка, дурачок. Получается, я вообще свои скорее всего, да? Бля, вообще, вообще себе я два раза костанул, <смех> два раза костанул эту штуку. Ну-ка. <смех> не, я ни разу вот как будто это не заклинание, знаете, оно у меня никогда не повторяется, почему-то. Никогда. Ну Слушайте, у него еще есть... Бля, он может мне на самом деле сейчас два Таура просто снести. Ладно, давайте оставим инициативу и просто, бля, ему сейчас одного какого-нибудь героя раскидаю. Потому что что-то я даже на самом деле немножко... Это... Так, так просто можно и доиграться, на самом деле, знаете. Девять, сейчас Леон с Фингером появляется. Он сейчас поставит одного кого-нибудь сюда, сто ну, видите, он хочет выиграть, бля, два лейна сразу Сейчас теперь. Понятно. Прикольно. Ну, это, конечно, реально грустно Что так может, вот Я могу так даже проиграть Бля, пиздец, я уже обрадовался? А ведь зря А, фух, крипы его, да ебашь его, бля Ха-ха-ха Ух. Парян обосрался, называется Броня в клочья. И у нее, конечно, есть карты, ну, которые реально видно, что он. Надеюсь, наверное, он там набрал прям супер топовых всех героев, да, но судя по тому, что у него есть Лайн, Свен и Свен, как бы, видимо, он взял именно их. Ну, не, вообще ничего у него сильного нету, реально. Предметы у него супер дорогие, причем. 5-1. Входной билет плюс 3 пакича. Легчайший комплектный драфт, ребят. Так, ну на этом все. Ну, пока, по крайней мере, все. Я фантомный, наверное, еще доиграю, но не знаю, на записи, для записи, не для записи, если что, чекать. Я даже не знаю, появится ли эта запись где-то. Так что, давайте, ребят, увидимся.